Всем привет друзья, с вами как всегда Гриф и мы продолжаем нашу всеми любимую рубрику по тактикам на самых популярных картах в игре Everface. В этом видео будут тактики, которыми я пользуюсь играю за штурмовика на карте Дворец. Это уже вторая часть, первая была совсем недавно и играл я за медика, кому интересно обязательно посмотрите. Как обычно, перед игрой на тактических картах я играю в мясорубки, и после такой вот разыгровки стрелять становится куда проще. А вот и первая тактика. Пробегаю через двойку в эту арочку. Сразу же спускаюсь по лестнице, но в зал я не захожу, а жду появления первого врага. Появляется он очень быстро. Весь прикол в том, что противник крайне редко оборачивается, чтобы чекнуть дверь, чем я и пользуюсь. И после пары минусов я обычно поднимаюсь обратно к пленту и жду остальных. Продолжаем защиту двойки и в этот раз я пробегаю через коридор и поднимаюсь на позицию слева от плента. Пробежав сюда быстро можно сразу заметить врага, который намерен пройти на плент через арку. И дальше по ситуации. Либо пробую поджимать врага, дабы не пропустить его к пленту, либо поднимаюсь наверх и встречаю тех, кто уже подсадился на второй этаж. А теперь защита единицы. Обычно я не спешу проходить к машине, так как туда часто летят гранаты, и те же снайпера вначале будут чекать именно это место. И только дождавшись одного врага, я туда прохожу. Но как вариант, можно попытаться пробежать через трубу и встретить врага там. Кстати, после выхода на эту точку открывается отличный вид на длину. Как и в случае с Метиком, играя за штурмовика, рашит не менее интересно, и делать мне это нравится именно через единицу. Пройдя к этой арке, часто удавалось встречать врагов с гранатами в руках. Да и я, если честно, в этот момент тоже не ожидал бы такого раша. Кстати, как вы уже заметили, для этого видео в качестве основного оружия я выбрал АК-103. Теперь я чувствую начнется бомбежка в комментах насчет макросов. Как это часто бывает в подобных роликах. Таких людей я не понимаю и отвечать им что-то в комменты точно не буду. А теперь тактики за сторону нападения, и первая тактика заключается в следующем, прокидываем оглушающую гранату рядом с машиной и сразу залетаем на плент. Такой прокид как раз может задеть врагов, пробегающих к трубе или просто стоящих у машины, ну а дальше действуем по ситуации. А если граната никого не зацепила, как вариант можно забежать в зал и найти врагов именно там, этого обычно никто не ожидает, чем и нужно пользоваться. Вообще, раши через центр мне ну очень сильно нравится, а играя штурмовиком это делать намного проще, нежели медиком. Класс более универсальный и хорош практически на любой дистанции, но требует от вас определенного умения стрелять и быстро наводиться на голову, с чем у меня проблем обычно нету. Что интересно, если забегать в зал и сразу проходить вперед, как это сделал я, раш получается более эффективным и необычным, что нам только на руку. Ну и наконец разберем точку 2, и самое прикольное, что у меня получалось, это проходить через плент в ту же самую арку и спустившись вниз обойти врагов, которые всеми силами удерживали зал. Если вам правда понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. А победителем в мини-конкурсе с прошлого видео становится супер Владюха, с чем я тебя и поздравляю, отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.